Меня зовут Женя Дробышева и хочу представить вам свою дипломную работу по нашему замечательному курсу менеджер по внутренним коммуникациям. Немного о том, кто я и где я. Я работаю в компании Melon Fashion Group. Это компания, одна из самых крупных ритейлеров фэшна на российском рынке. И конкретно я работаю в бренде Sella Moms and Monsters. Мы совсем маленькие, нам всего три с половиной года, и стали мы частью семьи Melon Fashion вот буквально только в августе 2019 -го. Позиционируем мы себя на на данный момент уже почти как family fashion бренд И у нас более 120 магазинов по всей России, более 800 сотрудников розничной сети. На данный момент представляем женскую и детскую коллекцию. Но здесь есть небольшой спойлер, что наш папа скоро вернется в семью, и мы возвращаем мужскую коллекцию также в наши магазины. Хотя изначально мы были созданы только мамами и для мам. Большинство наших руководителей, даже не большинство, а именно все топы, они как раз-таки являются идейными вдохновителями нашего слогана moms and monsters и всеми идейными вдохновителями всех проектов, связанными с этим странным названием. По поводу своего проекта я дала ему, такую, дала ему такое название «Вовлекаем плюс обучаем равно получаем». И целью проекта с помощью, конечно же, внутренних, коммуника внутренних коммуникативных компании И с помощью тех разработанных проектов, о которых я расскажу чуточку подальше, сформировать эффективную команду внутри каждого розничного магазина для повышения продаж. Все-таки мы в первую очередь бизнес-компания, и нашим главным, так скажем, центром успеха являются именно ключевые KPI-показатели. Соответственно, проект разделен на две части по на Это вовлечение и обучение. Вовлечение я привнесла, так скажем, еще один инсайт из, последнего, из последней консультации про трансляцию стратегии развития магазина и основных KPI-показателей продаж. Потому что вовлечение – это не только про корпоративную культуру, как я убедилась, когда составляла годовой план, а и про то, чтобы магазины и сотрудники понимали, к чему они вообще идут. Корпоративная культура – это весело и классно, любить бренд – это хорошо, но если ты не знаешь ключевой стратегии развития своего бренда и своего магазина, то вряд ли ты принесешь какие-то большие результаты. А затем уже, конечно же, это продвижение миссии, ценностей индикаторов поведения, которые будут соответствовать нашим ценностям. Мы недавно прошли этап реконцепции и наших магазинов, и, соответственно, нашей идеологической структуры, поэтому сейчас нужно активно продвигать то, к чему мы вместе с креативным отделом пришли и сформировать лояльность к бренду и вовлечь, вот, естественно, в корпоративную культуру. В части обучения задачи – это создание системы адаптации нового сотрудника и формирование программы обучения для проекта «Академия менеджеров». Я здесь сделаю пометку, что проект «Академия менеджеров» у нас сейчас лежит в бэклоге, но он постепенно начинает развиваться, и как раз-таки в годовом плане его запуск анонсирован пока примерно на август-сентябрь. Ключевые проблемы, которые были выявлены совместно с коммерческим директором и моими непосредственно руководителем, руководителем HR-отдела дело это застой продаж. А, несмотря на то, что мы маленькие, но за три года мы успели несколько раз поменять и концепцию, и визуальную составляющую магазинов, и поменять какие-то инструменты, отработать хорошо процессуальные части. А, но наши продажи не так стремительно растут вверх, как нам хотелось бы. И если брать в, в во внимание внешние обстоятельства и сравнивать цены, которые были там до, например, и находится сейчас, то, в принципе, прирост незначительный. И, естественно, из... Из этой проблемы вытекают две другие. У нас красивые магазины у нас все классно и круто, у нас уже давно достаточно хороший качественный продукт, но продавать правильно мы так до сих пор до конца и не научились. Поэтому следующая проблема – это недостаточные компетенции именно директоров наших магазинов, менеджеров, потому что в большей части, естественно, они ведут свой корабль к причалу и к достаточным не к достаточным, а к необходимым кпи показателям И а, почему они этого не могут сделать? Потому что их сотрудники, наверное, именно полевые, розничный персонал, а, не вовлечены ни в процессы магазина, ни в корпоративную жизнь бренда. Большинство из этих сотрудников а, – люди, которые а, либо студенты, либо совсем молодые, которые приходят, отрабатывают а, свои денежки, получают и уходят. Хотим их а, завлечь и показать, как может быть круто. Тут не очень красивый слайд вышел. Я использовала и Фигму, и PowerPoint, поэтому вот вышло, что вышло. Целевые аудитории я разделила на три основных группы. Конечно же, на... в целом их чуточку больше, но это именно тот персонал, с которым я непосредственно работаю, и офис я не затрагиваю от слова совсем. Первая целевая аудитория – это наши неформальные амбассадоры. Это сотрудники, которые принимают участие, во всех активностях, и они транслируют эти активности в том числе. Они являются также и директорами-менеджерами магазинов одновременно с ролью территориальных стор-менеджеров, которые оказывают только пока поддержку в обучении. И с помощью этих сотрудников мы как раз-таки хотим вовлекать все остальные целевые аудитории в развитии этого проекта, так как они являются лидерами в своих регионах, и их авторитет, конечно же, может поддержать развитие и поддержать вообще, в принципе, всю идеологию проекта. Следующая целевая аудитория – это розничные сотрудники... А, прошу прощения, я не сказала про боли, да, в связи с тем, что эти сотрудники у нас занимаются поддержкой обучения. Здесь боли вытекают одна из другой. Нехватка времени и ресурсов для курирования каскадирования информации и должной адаптации сотрудников, потому что они совмещают в себе, так скажем, две ипостаси, и им нужно и магазин свой держать на хорошем уровне, и еще и другими сотрудниками заниматься. Поэтому а, здесь я перейду тогда сначала, наверное, к линейному персоналу, немного перескочу через управленцев. А, в их как раз-таки вовлеченность и низкую осведомленность о ключевых показателях магазина и способах их достижения. сюда а, отнесу... Ребят, которые занимают линейные позиции, это продавцы и менеджеры склада, и э, с ними как раз-таки предстоит, и, наверное, э, второй большой пласт работы после Академии обучения. И еще одна э, целевая аудитория – это розничные сотрудники, управленческий персонал. Это сотрудники, которые в первую очередь каскадируют всю информацию на своих внутренних сотрудниках в магазинах и их самая большая проблема – это как раз-таки нехватка компетенций для грамотного управления магазином и отсутствие признания их достижений, потому что достижения все-таки есть, пусть они не такие большие, как хотелось бы нашим руководителям, нашим коммерческим директорам, но тем не менее хотелось бы отмечать и их какие-то удачи в том числе. По каналам. У нас достаточно много каналов. Они все подтвердили уже свою эффективность работы. Я на них долго останавливаться не буду. Основные каналы – это Telegram, система дистанционного обучения, которые, они, наверное, позволяют нам коммуницировать со всеми тремя уже этими целевыми аудиториями. И, конечно, различные группы в чатах, в WhatsApp, в визуальной коммуникации внутри магазинов и встречи индивидуальные, и встречи общие. План мероприятий. Здесь такой верхними мазками, что, зачем идет, даже скорее не план, а этапы того, что у нас будет происходить в ближайшее время. Это создание рабочей группы, распределение ролей, участие, с моей стороны, участие и коммуникационное сопровождение проведение опроса на вовлеченность, оценка уровня компетенции менеджеров дальше, разработка и утверждение плана активности. Это как раз таки то, что уже сейчас запущено. Запуск самих активностей, сбор обратной связи и подведение итогов и оценка эффективности. Начну а, немного говорить про активности, здесь хочу сделать ремарку, что розничные сотрудники – это такой живой организм, у которых постоянно что-то болит, что-то чешется, где-то зудит, сегодня они в одном настроении, завтра они в другом настроении, за счет того, что их больше 800 человек у нас, и они раскиданы по всей стране, а у них достаточно различные подходы к работе. В Красноярске мы работаем по одному плану, в Питере мы работаем по другому плану, и им очень быстро надоедают какие-то коммуникационные компании, с связаны одной темой, если они идут на одном уровне. Поэтому здесь у меня собраны несколько разных проектов, которые, так скажем, некрасивое слово скажу, будут размазаны по этому году за счет того, что мы, они будут все объединены одной темой, но сама их концепция, она будет отличаться, и она будет давать им разгрузку от тех или иных активностей. В первую очередь, как я говорила, мы собираем базу KPI-показателей, чтобы все сотрудники знали и понимали, чтобы даже продавец понимал, чем LFL будет отличаться от конверсии. Транслируем таргеты по ключевым показателям и транслируем итоги прироста отставания от таргетов. Я взяла разрез неделя, месяц, год. Возможно, это будет немножко меняться, потому что планы у нас также пересматриваются по KPI-показателям в том числе. Будем смотреть по ситуации. Продвигаем миссию ценностей с помощью мини-проектов, формируем библию сотрудника, проводим тренинг-пропитку, пропитываем их нашими новыми миссиями и ценностями, креативим в конкурсах по ценностям для того, чтобы понимать и на примере показывать, например, те команды, которые совпадают uh, с нашим видением. Запускаем эстафету of Family, это эстафета знакомства между командами, опять же, потому что они все из разных городов, и они мало друг про друга знают, хотим их объединить такой... Uh дать им почувствовать, что они все одна большая и общая семья. И запускаем авторскую колонку, как проходит мой день. Здесь мы хотим рассказать о том, что происходит в нашем офисе, потому что сотрудники розничные очень часто думают, что мы, наверное, сидим в офисе и просто пьем чай с печеньками и ничего больше, кроме этого, не делаем. Поэтому хотим их окунуть немного вовнутрь нашей работы. Организуем интервью с нашими неформальными амбассадорами бренда и постепенно превращаем их уже в официальных амбассадоров. Внедряем отдель колонку посвященную миссии ценностям и индикаторам поведения в нашем корпоративном телеграм-канале и дублируем ее на корпоративную почтовую рассылку открытый микрофон создан у нас далее это формируем лояльность на прозрачную коммуникацию призван узнать наверное в прямой коммуникации с руководителями подразделений, почему тот или иной процесс настроен именно таким образом, почему поставки приходят именно в эти дни, а не в какие-то другие, почему нам сегодня пришло 5 платьев, а на следующей неделе 4 платья. Команда «Образуемся» вместе с таким тренингом небольшим sela в которым мы определяем ценности каждой конкретной команды для достижения успеха. Поздравляем долгожителей, собираем календарь праздников SELA для того, чтобы знать и видеть, что в нашем... В нашей копилке действительно есть классная история успеха, и пусть и всего за 3,5 года, но восхождение по карьерным лестницам. Рассказываем об этом тоже сотрудникам в формате таких небольших видеопостов. И обмениваемся опытом между регионами, запускаем колонну, колонку о ценностно-ориентированном поведении. Опять же, за счет того, что регионы работают с различными планами, хотим показать кейсы друг друга, чтобы это можно было как-то перерабатывать на свою деятельность. Активности в обучении уделяем много времени нашему новичку, потому что за счет того, что у нас не хватает должного внимания для него сейчас от наших территориальных стор-менеджеров, неформальных... Неформальных амбассадоров разрабатываем инструмент адаптации и делаем для новичка целый раздел в системе дистанционного обучения. И здесь, конечно, уже будет обязанность не только ТСМ, но и всех менеджеров магазинов. И оказываем поддержку из нашего офиса, в том числе от HR-команды. Актуализируем вводный курс, окутываем теплом забота и проводим ежемесячный тренинг Welcome Day для всех новых сотрудников и отдельный тренинг для вновь открывающихся магазинов. А в этом году у, них, у нас запланировано около 45 открытий новых. Здесь мы вспоминаем еще, что у нас был прекрасный проект наставничества, когда каждый сотрудник офиса брал на курирование себе несколько магазинов и осуществлял с ними прямую коммуникацию по любым вопросам, которые у них возникали, и направлял эти вопросы уже на дальнейшее рассмотрение, обсуждение к руководителям, к директорам или к ответственным по этим вопросам. Запускаем диджитал чат-бота. До нейросети тоже, может быть, когда-нибудь дойдем. И самый главный проект, про который я уже не раз говорила, это наша Академия Хогвартс, Академия менеджеров, чтобы наши управленцы были настоящими волшебниками и сопровождаем, естественно, все активности разработанными коммуникационными компаниями. И переходим к оценке эффективности и итогам проекта. И здесь у нас э, слайд, наконец-то, получаем. Вовлекли плюс обучили, повысили лояльность, лояльность и вовлеченность сотрудников. ИНПС вырастает наш до 80% по итогу проведенных опросов повышенной компетенции ключевого персонала до необходимой оценки. Мы проводим с ними повторную оценку и разрабатываем их индивидуальные планы развития уже на следующий год для того, чтобы повысить оценку от самой высокой 4 до 4 с плюсом. Видим прирост ключевых коммерческих показателей магазина. Я целенаправленно здесь не указывала таргетов по цифрам, потому что они, опять же, имеют свойство у нас пересматриваться и меняться, но, тем не менее, мы будем работать, опять же, в тех условиях, которые у нас есть. Снижаем текучесть персонала до 120%. процентов. Да, у нас персонал сейчас оборачивается со скоростью света. Прошлый год мы закрыли, практически уложившись в таргет на 3%. Прошлый таргет был 130, мы сделали 133, ну немножко переработали. А, поэтому на этот год у нас а, текущий 120%. А, цель достигнута, сформирована эффективны и замотивированы на продаже команды. Растут продажи команда эффективно и продуктивно. А, и команда проекта а, здесь, конечно же тренера по развитию розничной сети, мой непосредственный руководитель, я как менеджер по внутренним коммуникациям и хвостик пока еще HR-отдела, и креативный отдел, который будет помогать с визуализацией, с красивыми картинками и, соответственно, с какими-то еще идеями в части библии сотрудника. Не указала здесь IT, не целенаправленно, на самом деле просто забыла, что чат бот будут разрабатывать именно они нам, а не мы сами.